Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Милкон, меня зовут Никита, и мы продолжаем играть в Resident Evil 8. Я напоминаю, в прошлой серии мы победили первого босса, то есть здесь у нас минус уже, осталось еще несколько. Дочку мы, скажем так, не совсем мы нашли дочку в прошлой части, нашли ее голову, как бы странно это ни звучало. Нашли, значит, тут обосновались спецназовцы вместе с Крисом Редфилдом. Вот их ноутбук. Мы прочитали про то, что, значит, они ищут нас и Розу. И альфа-самец этой группы находится на некой фабрике. А нам нужно отправляться к дому с красной трубой, который я подозреваю, находится где-то здесь. Нам нужно найти какого-то человека, и тогда наш пухлый друг расскажет э, как нам можно спасти нашу дочь это ага. а мы попали на кладбище я так понимаю о внезапно то да давай ну попади с третьего раза да серьезно блин, вот надо было обязательно сесть да чтобы тут? так э, значит говорю патронов у нас мало Жизни у нас нет. Ничего у нас... Да ты, ты, ты, ты, Не, ну курочка я убивать не буду. Зачем мне? Так. Э -э, Что-то я не понял. Нам не сюда, что ли? А, ну понятно, конечно. Нам, оказывается, не сюда. А куда? Тут у нас заперто. Подожди, а куда нам-то это? Это дом сохранения там мы были там нужно кому то дому с красной трубой вот, здесь проход какой-то есть вот так запутал ну-ка подожди может реально там есть что-то проход какой-то который я не видел Пойдем посмотрим а -а -а так тут у нас еще ходят волки парочку встретилась там да? слушай я чуть сюда не ходил Тут проход даже на шести крыльями, да? Поп напишет тут. Да, понятно. Нам еще нужно, нам мало того, что нужно четырех крылых ключ, там еще собака. Нет, не собака. Показалось мне, блин, час как конибовка вышла. Ладно. Куда нам, собственно, тогда надо идти? Что-то я не понимаю. Я типа будем еще сюда скрипит пердит блин а ну вот кстати вот оттуда мы и пришли то нам там пиздюлей раздали и ч мы никак не можем попасть туда назад блин через этот дом нет а как можно же как-то попасть если вот так Вот. -вот. И тут пройдем если Зам замок замок Блин, ну тут же есть железный ключ с отметкой. И здесь есть. Значит, туда как-то же можно попасть? А я больше не знаю куда. А больше некуда. А, вообще все, да. А конец? Ищите, что дом с красной... Внезапно. Вот он. Так, а как мне в него попасть? Так, дом я нашел. Теперь надо найти, как мне попасть. Запрыгнуть можно? Да, блин, не прыгает же вы, не прыгает. Блять. Серьезно, опять начинаете паниковать? Ну серьезно, вот туда надо проходить. Заперся с другой стороны. Ой, как же надоело. А. Вот вы. Вот, блин, вот где мои любимые вот эти дурачки из этой какого? Из замка. Ходят себе и что-то... На жопу в булки тыкаешь, и все, им вообще пофиг насрать. А быстрые, дерзкие. Как Опа. Я услышал крик, доносившийся из дома с трубой. Хотел сходить и глянуть, что там, но дорога была завалена. Придется топать в обход. Кто бы мог подумать, что от дыры в конюшне когда-нибудь будет проб. Если я не вернусь к утру, иди в дом Луизы без меня, отец. Так, ну все понятно, теперь куда идти хотя бы. Опа, у меня есть отмычка, ты в курсе? Давайте патроны, пожалуйста, патроны, патроны, патроны. Семь штук. Так, я не понял, почему на плите нет борща. И у всех, погоди, картошка постоянно. Нереально. Так пусть там. А нет, сюда можно пройти еще. Деревянное зеркало. Ага. Казу собрать, да? Ну давай. Ну туда в конюшню там вот обо... кто-то чап куда. Нет ничего. Не, с дробовиком всякое весерее. Ага. Ну всяко сюда нам получается по карте. Блин, можно вот так выйдем, что ли? Ладно, не суть, разберемся сейчас. Во-первых, открываем срез. Нету никого? Да ладно. Бляха, я не ожидал. Я нечаянно! Прости, пожалуйста. что да я перезаряжаюсь, ты честно! Я нечаянно! Он меня напугал, бля. Ой! присел, то ты друга ждал? Здравствуйте, извините, пожалуйста. А, простите. Не буду беспокоить. Так. А... Да знакомый дом такой? Домкрат. Да, как-то... На, ну вот же! Мы где-то здесь и бегали, блин. или не здесь? нет, здесь. ну в смысле здесь, но не совсем здесь. так да, блин, ну что такое, что везде пусто? подожди, это похоже на обезьянку из дома, значит, Винтерса в самом начале. что-то похоже было. так, ладно. А -а -а. да, нам дальше вылетел один из чувачок у нас блин вот а -а -а, можно как-нибудь нет ну это само собой мы туда конечно сходим мы сначала здесь посмотрим там трак. ясно не посмотрим не, шоу, шоу. вот когда-нибудь из толчка кто-нибудь выпрыгнет да ну вот что за люди а если кому приспичит устроили помойку сам к соседям бегает да? а мы же здесь были не ну мы здесь были это сто процентов ну по моему трактора здесь не было нет а, непонятно Да нафиг мне ваши деньги. Так, так можем что-нибудь создать? Лекарства можем. А -а -а, патроны можем. Патроны можем. Давай минус сделаем. Чего бы нет. Пусть будет. Патроны можем сделаем. Аптечку можем. Все сделаем. Что можно сделать? Почему фонарик не включается? посмотри. Это все, конечно, интересно, а можно я не буду? А подсказку нужно? Какое окно, посмотри. Ты лезешь сюда? Лезет. А! Блять, ну ты, я так и знал нахуй Да уйди Нет, дай полью, дай полью Это зря Ты чё? Ну короче, нахуй, патроны от на тебя А ну убери Вот суч, а, рисовый Ааа, блин, два патрона! Ну вот, блин, когда я научусь стрелять? Так, 0,4. Блин, ну серьезно, а вот как сотрить Вот так вот или, или как? А что за UM0804? Сколько тут вообще? 6 цифр же. 6. Непонятно. Ну, ОМ08. Что значит у 07 значит. 07, 04, 08, да? 07, 04, 08, ну конечно. Нет, подожди. 07, 0, нет. 4, 0, 8. Конечно же. Чего пистолет? Ты поменяешь. Ну, присядь. Рукоятка Дамкрата. Подожди, а что за пистолет а, -а, а Автоматически? Блин, ну я даже не знаю. Ну давай этот как расстреляем по Подожди, он не меня выбран, да? Давай вот этот, когда патроны кончатся. Да. Короче. Кто первый будет? Ты? Следующий. Заходи. Тихо, в линейку, в линеечку. Так, в целом неплохо. Хорошо. А просто трубу можно? Нет, нельзя же точно. И аптечка занимает два слота, серьезно? Подожди, что за помойку устроили, я не понял. Сюда же. Опа. Все, все хорошо. Вот так вот. Еще место есть под аптечку. Так. А, перезарядочка. А, перезарядочка. А, Домкратик. Где? А, ну и все. Как раз сейчас дома пройдем серьезно вот так да давай кто мне схватит волки нет не волки а да, ты чего серьезно да какой стелс может быть Блин, ну снайперка вообще был. Ну все, да, вот начало самой игры. Вот там супец был разлитый. Не был тут это рак, А, или был. Через дом проходили. Ну ладно, допустим. Да А, здесь мы тоже хотели Так, это косяк. Патронов нет. А, да ну чудо, сколько можно. Вот он сидит сюда. Копанивай, липков, надо. Ну-ну-ну, да-да-да, давай. Ебать, летят! О, а -а -а -а -а! патроны! Давай, раз на раз. Не та кнопка, дурак! не не не не не не, не, не давай не будем. Бляха, муха, то патроны потрачу, то аптечку. Вот вообще, дурачок нет. На. Стальный череп. Так, надо будет... Я что-то денег, сука, собираю? Чуть ничего не собирается. Так, ну и что, где нам э, эта дверь? Вот первая дверь, вот вторая. Том с красной трубой. Где? Я уже потерял, блин, в вход пока шел, искал, блин, потерял 10 раз. Вот почти. Ну, серьезно? Ну, иди сюда. Ты кто? Ясно, Рэмбо, блядь. Только плотно, дядька. Так, подожди. Подожди. Я к этому готовился. А -а -а -а. Выбрать. Погнали. Да ладно, серьезно! Патронов нет. Но вы держитесь. Да ну ты ч ⁇ серьезно? Блин, ну вот, вот, подожди. Да не что это, тихо. Ну, серьезно. Ну ладно. Да вот реально, да? Нет, ну я так не играю с тобой. У меня патронов-то нет, блин. Да ну ты сколько в тебе садить надо. Конец. Ой, блин, у этого пухлого пацана нашего друга, блин, покупать патроны, это вообще пиздец, конечно. А все, мы остались без патронов, ты в курсе? А, все? Все, блин! Ну, ладно, хер с, ним с этим патроном. Попробуем тут по можно было покидывать. Нельзя. Можно было найти бомбу против этого пацана. Так, ладно. А, ну вот это комната. Запертый хозяин отсутствует. Ну и вот все, вот, вот дом. Где? Нет, не тот дом. Почему здесь не были? Давай будем. Почему здесь не были? Да что? Хоть что-то. Так. Ну, он, скорее всего, там, да? Стоп. Стоп. Извините. Ничего себе! Мадалина, туловище. Я находил только тело козы. Орах. Так, ну вот это сейчас мы неплохо. Потратили одну бомбу и считай 25 патронов нашли. Неплохой обмен. И вот, кстати, дом, куда нам надо. Все, собственно. Ништяк. Дом с красной трубой? Да! Все, мы здесь. Ну, еще нет но ну, почти да блин знаешь что-то как-то патронов много дают да ладно наконец-то можно эти колодцы поднимать блин потом наверное пиздец начнется ну ладно давай сначала пройдемся здесь пойдем к дому чисто чисто Ты в курсе если я спругну пути назад не будет да? Капочки большой перестал блин у меня уже столько всего на продажу есть так ну блин почему блин этих всех коней там свиней сожрали людей сожрали а куриц не тронули и что вот этой фигни немножко это шуганулся и чё? и зачем а так это срез я открыл срез все понятно тут открыть можно нет конечно вот я с той стороны был а можно все теперь срезик есть Срезик, сним так, ну тут я. Ну тут я, конечно, через крышу должен идти. Блин, что-то как-то вот этот, блин, внезапный пацан в броне, блин. Волчара в броне, блин. Это мне не нравится такое. Сколько. Этим хватает два патрона зарядить, причем пофиг вообще куда, ну и один в голову. А этого я сколько стрелял, блин. Ну вообще пофигу блин. Ага. Ну, с богом, пацаны. потратить старя я не специально так лутаем, лутаем лутаем лутаем все что можем ага так нет подожди сначала лутаем Отлично. Патронов что-то дохерапит стало. Замените? Так, давай почитаем сначала. 1 февраля принес в жертву матери Миранде две козы. А 3 через два дня. 3 февраля принес шерсть матери Миранде. Она поручила мне найти лекарства и инструменты из списка за пару дней. Интересно зачем. Никаких новостей от матери Миранды, а животина все никак не уймется. Мне поручили отнести вещи к церкви в пещере на восходе. Там я увидел жуткое зрелище. Там стояли все четверо владык, а матерь Миранда держала в руках дитя. Она что-то прошептала и коснулась ребенка. Трудно подобрать слова, но дитя будто превратилось в белый кристалл. А потом... А потом она... Тут я не выдержал и спросил ее, зачем она это сделала. Матерь Миранда улыбнулась в ответ. Это избранное дитя. чтобы с ней ни не случилось, она вновь обретет свой первозданный обувь. Она дала часть кристалла в колбе каждому из владык, и они разошлись. а а, -а, -а. Четыре владыки. А, я забыл поклониться матери Миранде перед уходом. Меня до сих пор колотит. Что она сделала? Что это за ребенок? То есть ребенка Итана поделили на части. Это звучит очень дико. Опа, она. Крылатый ключ. Лишь одна из деталей. Нужны еще три части, чтобы вновь создать целое. А, так это не целый ключ. объединить надо идти к герцогу ну давай пробуем как нам вернуться теперь а кстати давай сделаем аптечку по патронам сейчас все хорошо можно сделать кстати на винтовочку давай а, герцог герцог, где ты был я сигару закурил. А, ну вот сюда идем. Все. А и мы здесь уже. Д? Да? да. А, ну да, все вот не пришли. Дядя? Ну как? Узнали что-нибудь? Ой. Как вы так Теперь рассказывайте, как все исправить. Не горищитесь. Используйте этот ключ и соберите колбы с розой. Где искать остальные? От... Их всего четыре. Одна у вас, ага. еще три у других вот Откуда ты столько знаешь, а? Владык. О, давай сейчас будет интересная история. Все да? они служат жестокой правительнице М этого края. Матери-мираньи. Матери-мираньи. Это, это мы поняли. Одну из них вы встречали, да. леди Димитрес. Да, встречали уже все. Вторая живет в долине туманов, кукольниц, Донна у Ага. Вон, луна, сон, сон. Не станьте новой игрушкой в ее саромас. Да, мы таких вообще на завтрак видим. А третья Маро. гора уродливой плоти, живущая в водоеме замен. Водоем. А, Говорят, он не единственная тварь, что живет в тех. Водах. Понятно, какая-нибудь огромная рыбина будет, да? Мельница. Ну и опаснейший из всех Гейзенберг. Ага, Он магнета. на своей фабрике, на краю деревни. О, тут даже этот делает? отправился. Ретфилд. Скажу так, у некоторых очень больное воображение. Танк. Там танк. Что это? Оружие. Оружие реликвия луизы сокровище под крепостью что это такое это то, что я пропустил оружие коллекция подожди то есть я тут пропустил какое-то оружие пропустил серьезно нет это угораешь надо вернуться забрать так, понятно. Если вы намерены спасти дочь, заполучите все колбы. Я понял. Потрудитесь взглянуть. Я отметил все места на карте. Чё такое Здесь доброе, в деревне а? есть сокровища. Думаю, каждый из них вам пригодится. А ты откуда столько знаешь, а? Почему вы мне помогаете? Во, во, во, да. Что вы, мы всегда заботимся о наших клиентах. Ага. Ага. Что ж, приходите еще. Еврейская моська, а. Так. Само а, а, -а, а, но у меня есть вы. Ищите качественные ингредиенты и приносите. Чего? Я же рыбу продал. Ты чё, блин? Ты чё? Я тебе рыбу продал. Я же откуда знал, блин? Я же б, я знал. Я бы тебе принёс рыбу сейчас. Эй, ты, блин. А смотри, какой кухня Герцога. И чё? Навсегда значительно снижает урон при блокировке. Да ладно, правда? Капец! Это надо, блин. Это серьезно. Так, давай купим, во-первых, схему гранат. Вот на что вы глаз положили. Да, погоди. Давай тебе продадим обломок кристалла. Давай. Давай. Давай не дам собрать можно и дороже продать по поэтому я не буду их сейчас продавать давай вот за 15 тысяч продам давай тут можно для винтовки модуль вот это да чтобы его материала меньше да 20 тысяч давай я поставлю установить модуль да все верно все по-моему все да больше ничего не надо ну, блин, по одному патрону покупать это вообще, конечно. Один патрон за тысячу. Ты, блин, где такие цены видел? Я могу установить любые модификации на за очень скромную мзду. Мзду? Не мзди, мзду. Сожалею, но я не делаю скидок. Молодец, смотри, да я у тебя уже столько купил. Да, да, да. Ладно, давай сохранимся, я предлагаю вернуться сейчас, а, там какое-то сокровище найти, оружие написано. Погнали. Тут в деревне мы плюс-минус всех раскидали, бояться нечего особо. А, не то, по... я путаю карту и инвентарь. А как сюда попасть? Подожди, я что, пропустил? Так, сейчас можно зайти вот так, вот так, обойти, обойти, перейти в этот дом попробовать как-то выйти туда ладно давай попробуем а -а -а -а, не факт что у вас получится но давай хотя бы попробуем там какой-то сокровище блин интересно мы не будем прям сильно собирательством заниматься а -а -а. я думаю я ее буду проходить не один раз как минимум я второй раз ее все равно пройду а, -а, -а тут завалили да подожди то есть если первым прохождением 하기... нет я не могу не могу туда попасть сразу а... как, как это сделать я ну, не могу теперь туда зайти что это do... neighbourhood... печально звучит я буду ее по-любому второй раз проходить думаю на более высоких сложностях попробую как туда попасть и тогда уже Будет понятно, я думаю. Ну, уже займусь вот этим собирательством, поищу, порызки, уже прям более досконально прям это все. А тут же, блин, надо сейчас как бы более. больше действия какое-нибудь. А то, блин, чё. Что... Босса-то, блин, 5 серии ждали, 6. Я не знаю, как туда попасть, если честно. Вообще прям не знаю. Ладно, давай вот коллекция маэстро, давай туда зайдем. Куда-то я могу попасть по-любому. Ну, давай. Ну, не застревай, ну серьезно. Опачки. Так, э -э, коллекция маэстро, это я так понимаю коллекция нашего герца То есть э -э, там мы что-то найдем, что ему можно будет втюхать за бабосики. Как я там там был? Я, я что пропустил что ли? Я там собирал кухню какую-то. Давай. А, так и сюда, по-моему, не заходил, точно. Точно не заходил. Сто процентов. Дамы и, гос... и господа, поскольку скрипичного мастера на... давно нет, я храню ключ от дома у себя. Если он вам нужен, обращайтесь. С уважением, Иосиф Симон, садовник бен... Беневиенто. Нет, ну, ты прикалываешься? Нет ключа такого. Нету ясно ясно понятно ой короче ладно в жопу пошли завалим еще кого-нибудь если успеем что -то, что -то там по деревне ходим нифига полезного не сделали пойдем подожди секунду вот секундочку вот это попробуем сейчас сделать. я же помню что где-то здесь есть Просто попробуем. Хочу посмотреть, что это нам даст. Он же, он же его назад заберет, он же не дурак. Все, он одноразовый, еще и это же с ума сведешь. О! Прикол. Теперь смотри. Сокровище. Сокровище. Где? Объединить. Опа! Закрыть. Можно выбросить? Где-то. А, ну так и это тоже можно объединить, да, получается? Ну я так и думал сначала. И что? А, ну теперь оно типа дороже стоит, да? Ну, да. Ну типа, да, теперь, когда собираешь, это можно дороже продать. Ну, как я и говорил, значит, все таки что-то можно с чем-то сращивать. Я просто думал сначала из этих костей, типа, можно сделать э, что-то большое. Так. Э... Ах, да. Да-да. Так, теперь давай посмотрим, сколько это... Я, если честно, блин, не посмотрел, сколько это стоит, но, по-моему, это дороже в разы стало. Ага! ага. У меня еще отмычка есть, оказывается. Я могу установить любые модификации на за очень скромную мзду. Мзду, не мзди боезапас блин, 9000 не давай-ка улучшение качаемся давай здесь лучший урон 10 эти руки гораздо проворнее чем вам кажется какие твои а это ты не там может надо там это не предлагайте мне такие услуги вас денег спасибо за покупку сар так это по моему кукольница Блин, ну куклы по-любому такие стрёмные. А там водяной. А тут кукольница. Про этого что-то не посмотрел, где фабрика. Вот нему скорее всего, в последнюю очередь придется идти, потому что он там слишком пафосный такой весь, классный из себя. А -а -а -а, так, ну пойдём в мельницу. Тут что-то выглядит, как будто недалеко. В смысле? Четыре. А я что, не то использовал? Подожди, ну я что использовал? А у меня какое, ты что? То есть мне туда по-любому идти? Ну ладно. Да как скажешь. Сюда так сюда. Я не гордый, я могу сюда спить. Ага. Подожди, это мы кукольницы сейчас идем, правильно? Пиздец. Кто из них оживать будет? Не, ну это жестко. Я такого боюсь сразу бы. Не, не по себе, от кукол. Вообще прям не по себе. От слова совсем. Я уже запутался. Не пойдем сюда впутиться сначала. У, -у, у Ясно, побег. Он побега. Нет, с дробовиком у нас подручный, но если я буду потрачу патрон дробовика на куфу я себе. Ударю. Ой, так, обосратушки, обосратушки. Хотел боссов, получай боссов, да? Как Ну да, ну да, давай. Нырни ногой. Нырни ногой. Ты ч не ныряешь, Ты там? Ты ч меня позоришь? Итан. Что? Ну нет, это, ну не ведись, это вся подстава. Убери пистолет, блин. Точнее, достань. Итан, подойди ко мне. Мне нужно кое-что Итан, сказать. это Я... все подстава, это что все происходит? кукла, тебе сейчас сожрут, блин, ты вот ну, почему ты такой глупенький, а? Вот ты все вот это пережил, тебе руки отрубали, тебе ноги отрубали, тебе ноги втыкали, в руки втыкали, в тебя втыкали, все, вся, и... Роза стала другой. А, не, Итан, не ты должен помочь, откройте, пожалуйста. Это невозможно. Ну, конечно, невозможно, ты, блин, дурной, что ли, тебе глюнуть. Это все подстава, Ита, не бедись. Вы Розой меня бросились. Да? Я не хочу быть одна. Ой, того, не, не может. Не может, не может. Итан, все, соберись. Соберись. Да блестой себя вот так по щеке и скажу. Тут уже надо дробовику ставить. Слишком открытое пространство, тут засадой попахивает. Да, да, да, и чё? Я и Так сейчас она кажется живой куплой, да? Я с ума схожу? Нет, Итан, это все подстава. Это все косяк, ты, ты нет. Склеп, да? Семьи. Что? Да ладно. Серьезно? Она пригодилась? Не, ну, больше просто нечего туда сувать. Что происходит? Ой, блин, как тяжело. А -а -а. Скрипота, скримота. Ой, так. Ну, вообще, типа, серию надо заканчивать, да? Так, ладно. Тогда давай на этой ноте закончим серию. А пока, блин, ненавижу, вообще терпеть их не могу, особенно вот такие, вот знаешь, еще какие-нибудь заклятия, вот это она была вот они такие страшные, терпеть их не могу, блин. Ай, так, ладно. Э, серию мы заканчиваем не потому, что мне страшно, а потому что пора, пора, пора. Иначе оно будет загружаться миллиард просто, тысячу лет, блин. YouTube еще вырезает качество, не могу, блин, нафиг. Эх. Ладно. Не надо. А, так. <laughs> нормально, нормально. Я доволен, я счастлив, я не боюсь. Я смел, молод и горячий. А, закончим на этом серию. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.